Мы приехали в Силабуге, машину получать новый. Третий раз уже получаем. Хорошая компания «Завгар». Спасибо вам большое. Как, ребята, у вас третье? Вам понравилось? Понравилось. Приезжайте к нам еще. Понятно. Мы будем рады.